Сегодня мы находимся в такой период времени, когда никто не магнитит. Все только пихают всем все подряд. Купи, купи, купи. Один парень, с которым я вообще не общалась, а, в общем, там один раз я ему писала в какой-то социальных сетях, у меня был вопрос по Инстаграму, <coughs> он мне не ответил. А, и проходит год, наверное, и мне звонят. Прям звонок на Телеграм, представляете? Думаю, ну, наверное, пожар, как минимум. Если человек прям кинулся звонить, перезваниваю, говорю, что случилось? Я никогда не общался с человеком, ничего, что случилось? Юля, говорю сразу, открылся новый ресурс, он тебе нужен, он очень крутой, давай, короче, там рефералочку сейчас тебе дам, будем качать, все получится. Именно благодаря таким людям работает магнит-маркетинг потому что все устали, когда им что-то впаривают все хотят, чтобы к ним относились по-человечески и чтобы им давали то, что они хотят а они сами это брали а не так, что в догонку еще кидаются какими-нибудь товарами по башке больно и поэтому сегодня у вас получится выйти на результат очень рано очень рано